Здравствуйте, мир! Сегодня рассказ о новинке сезона 16-17 компании Bixia, которая, в общем-то, на мой взгляд, является самой, наверное, прогрессивной, самой интересной в лавинных вопросах. Но сегодня немножко так, о лавинах, но и не только. Новинка сезона этого сезона – это лопата Shag Выглядит она вот так, вот если вам видно. Но в чем ее прикол? Значит, прикол ее в том, что все фрирайдеры в последнее время реально одержимой борьбой с весом мы там ищем легкие лыжи, мы ищем легкие биперы мы ищем легкие там все там вообще легкое мы стараемся не пить пиво перед выходом в горы там и так далее но а, при этом в очевидных вещах действительно мы не замечаем сокращение веса и BCAA в этом году предлагает сократить вес как минимум на один ненужный элемент в вашем рюкзаке это ручку для лопаты суть ее в том что ну опять-таки, вопрос такой. Это касается тех фрирайдеров, которые пользуются ледорубами. То есть, если вы пользуетесь ледорубом, то у вас есть и лопата с ручкой, и ледоруб. Это отдельные вещи. И BCAA предлагает это объединить в таком решении, как бы, использовать в качестве ручки, в принципе, ручку ледоруба. Решение очень, как бы, на мой взгляд, интересное, потому что тут же можно сказать, там, ну, там, а как копать, неудобно. Да не проблема. Ручка легко меняется на совершенно привычную для э, всех лыжников в общем-то лавинную историю то есть мы просто снимаем ледорубное жало и э, в общем то когда нам не нужен ледоруб мы пользуемся стандартной ручкой от лопаты не проблема все то же самое да когда нам вдруг понадобился ледоруб мы можем взять отключить его от, от лопаты совсем снять рукоятку и пользоваться собственным ледорубом, как ледорубом. При этом, да, вы точно видели, что если вдруг нам в этот момент понадобится лопата, то мы просто одеваем сюда лопату, и мы можем, в принципе, даже копать и такой ручкой. Да, будет немножко, наверное, может быть менее удобно, но копать можно. Конечно, это не полноценный ледоруб, который там стопроцентный, типа там вот там такой-сякой. Но я вам скажу так, по-хорошему, давайте посмотрим правде в глаза, не альпинисты и не там климберы, а просто фрирайдеры-каталы, которые иногда куда-то лезут, они не так часто им пользуются, и требования к ледорубу на самом деле, ну, вот не настолько глобально, там какие-то концептуальные, и вот такого ледоруба, ну более чем достаточно вообще, абсолютно, потому что, ну как бы катальщики, ну пользуются там два раза в сезон ледорубу на самом деле, ну может 3-4. есть при этом две версии, да, вот а есть алюминиевый сварной, есть нержавеющая сталь, как бы более качественный. То есть вот выбирайте, пользуйтесь чаще, берите такой, пользуйтесь реже, берите такой. На мой взгляд, решение, конечно, как и все универсальное, может быть не идеальным, но очень вполне себе интересным, очень такое на самом деле новое и действительно очевидное, подкупающее своей вот такой простотой, очевидностью, в общем-то, оно мне на самом деле нравится. При этом как бы с учетом того, что компания BCA с опытом и в общем-то реально понимает в этом вопросе там лавинные всей истории, я даже склонен им, как бы серьезно доверять в этом вопросе и подумать о том, что может быть как-то и, и как-то и стоит это применить в своей личной практике, при том, что как бы да, я ледорубом пользуюсь. Вот. Но что, надеюсь, мне удастся попробовать это решение на льдах, на снегах и рассказать более детально, как оно поработало. Возможно, я найду какие-то изъяны, а может наоборот мне найду. Чтобы не пропустить результаты, видео результаты использования в полевых условиях, подписывайтесь на соцсети, на YouTube. Встретимся на склоне. Пока!